Сосновом поля стола Раскрытая книга лежит В этой книге святые слова В этой книге вечная жизнь Эта книга письмо отца Заблудившимся детям своим Он письмо это нам прислал Сквозь веков одурманенных дыханий так я жду вас, дети мои, Приходите, я все прощу. Вы покайтесь, и ваши грехи отпущу. Вы оставьте на вашем пути Глупую гордость и злость, чтобы наказывать вас, Мне, дети мои, не пришлось. Поймите, не я вас учил братьев своих убивать И не в ту сторону отправляйтесь вы счастье свое искать Я вам путь укажу в ту страну, где нет зла, где не плещется кровь Все, кто хочет, туда попадут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 Ни дети мои не пришлось. И Аман задрожал от страха перед царем и царицей. В ярости царь встал и посреди пира вышел в дворцовый сад. А Аман, видя, что царь определил ему злую участь, Встал, чтобы просить царицу Исфири о своей душе. Когда царь вернулся из дворцового сада в дом, где проходил пир и пили вино, то увидел Амана, припавшего к ложу, на котором была Исфирь. Царь сказал, «Неужели еще и царица будет изнасилована, когда я в доме?» Как только царь сказал это, Аману накрыли лицо. Харбона, один из царских придворных, сказал, у дома Амана стоит столб высотой в пятьдесят локтей. Этот столб Аман приготовил для Мордохея, говорившего доброе о царе. Царь сказал, «Повесьте его на нем». И Амана повесили на столбе, который он приготовил для Мордохея. После этого ярость царя утихла.